Всем привет! Вы на телеканале Тыковка Тв. И сегодня я открываю вот такой э, шоколадный шарик Чупа Чупс. Э, серия Как Пучи, Дракон 2. У меня уже были э, такие обзоры на этот шоколадное яйцо. Давайте открывать. Кто там нам попадется? Час. Очень твердая капсула. Вот такой вкусный нам шоколад попался. И кто же нам попался? И нам попалась девочка Астрид. Астрид? Девочка Астрид. Мне такая попадалась. Но попадалась. У нее тут э, было недокрашенная, Она была такая некрасивая. Вот теперь у меня попалась хорошая девочка Астрид. Вот вся коллекция. Сейчас. Вся коллекция. У меня был беззубик, вот этот дракон и девочка. Всем пока! Вы мой телеканальчик, который подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!